Привет, дорогие друзья, снова хищные машины, и у нас экспресс-выпуск. Уже предпоследний экспресс-выпуск э, в, этом, в этом этапе, грубо говоря, потому что у нас практически все-все-все спецмиссии уже открыты. Остался один... Один. Э, два осталось. Ну, сейчас мы спасаем, и останется один. Так, мы заработали жизни, и проценты кристалла вот он наш наш друг сидит на конвойной машине и нам его нужно сейчас спасти так давайте погоняем-то на нашем рапторе на самой первой первой машине кто не знает это одна из самых первых машин на которые только только начинаем играть ну вот конвой мы догнали давай давай давай пусть пусть пусть а у нас жизни мало осталось что что происходит вообще не пойму что такое давай Мама родная, первый раз в конвое меня убили. А, так, восстановились мы. И давайте погнали, ведь нам нужно спасти нашего товарища. Там, по-моему, и чуть-чуть осталось его спасти. Давайте. Да не жизни много бомбы. Ух ты, ух ты, много жизней, но так быстро мы его спасли. Я вообще не пойму, что происходит. Если честно, в последнее время игрушка немного подглючивает. Ну, что поделаешь, зато мы Драглайна спасли. Э, Давайте-ка посмотрим, что же он у нас там предстоит из себя. Да, Драглайна мы спасли, остался у нас Амнямням. Ну, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Я думаю, в следующий раз мы Амняма спасем. Всем пока-пока.